жилой комплекс Остров Мечты. Горящее предложение. Друзья, всем привет. Сегодня покажу вам жилой комплекс Остров Мечты и действительно горящее предложение. Для тех, кто не знает, Остров Мечты находится в микрорайоне Ареда, он же завокзальный. Состоит из пяти, если я не ошибаюсь, 18-этажных домов. Огромная территория. смотрите. Детские, спортивные площадки. Да чего здесь только нет. Два детских садика, стоматологическая клиника, медицинский центр. В общем, территория закрытая. Как вы все любите, место ровное, даже до, до вокзала несколько минут. А пешком до моря, наверное, минут. 20, покажу вам полноценную двухкомнатную квартиру, по сочинским меркам это евро трешка, две изолированные комнаты с окнами и большая кухня-гостиная, есть балкон, видно море, в общем обязательно досмотрите это видео до конца, смотрите какой большой двор, все в таком красивом ландшафтом озеленении, вот все по периметру просто окружено, инфраструктурой, то есть тут не возникнет такого вопроса, что что-то где-то вам не хватает. Вы вышли прям в тапочках и все тут поблизости. Магазин. Магнит. Хорошие дорожные развязки. В общем, обязательно досмотрите это видео до конца. Ну что тут еще? Просят по газонам с собаками не гулять. И это правильно. Они тут вон какие красивые. Салон красоты кстати, живой комплекс «Остров мечты» находится на улице Параллельная, для тех, кто не знает. Если поехать налево, то пойдете на улицу Тоннельная, которая придет вас на улицу Войкова, на улицу Горького. Не так давно здесь вот открыли такой гастроном. классно согласитесь а по улице параллельно вы выйдете на улицу титова там же дублер короткого проспекта ну и так далее так далее как я уже сказал с развязками здесь проблем нет тут и кондитерская и ателье в общем там еще вот в этом здании много инфраструктуры давайте вот так вам еще дворик покажу а лучше поднимусь и покажу вид с общего балкона, там как на ладони. Обожаю зелень. ваш зеление, когда все вот так вот ухожено, все красиво, есть лавочки, пандус для коляски. Ну, все для людей. Само собой, консьерж лифта 3. Это вид с общего балкона, и как раз отсюда... Видно, насколько большая территория у жилого комплекса Остров Мечты. Вот там двухуровневая парковка. Смотрите, во дворе куча парковочных мест. Огромная детская площадка. Вот там еще раз-два, по-моему, трехуровневая парковка. Ну, классно. Итак, я в квартире. Это прихожая, вместительный шкаф. С зеркалом, обувница, санузел. Совмещенный, такой маленький полочки, как многие из вас любят, ванна, а не душевая кабина. Здесь еще встроенный шкаф, высокие потолки, двухуровневые, со светодиодной подсветкой, люстра. Это кухня, совмещенная с гостиной. Общая площадь 62 метра. Ну, смотрите, какая аккуратная, в светлых тонах. Ничего не напрягает. Плита электрическая. Коммуникации все центральные, если я не ошибаюсь. В мечты своя котельня. Балкончик с таким видом. Во двор видно горы со спальни открывается вид на море на море нажды вокзал много световых точек в каждой комнате кондиционер и цена цена вас должна приятно удивить цена действительно горящая уже люстра, а нет, кстати, вот здесь я обратил кондиционер, нет, обратил внимание, значит, в кухне гостиной кондиционер есть. Это детская комната, с витражными окнами. Да, в детской комнате есть кондиционер, здесь вот спрятался. Еще один шкаф, окна витражные и Видно море, жд вокзал. Вообще хороший вид. Здесь же вам и ручки-ножки, ногтевая студия, и студия растяжки, фитнес. Да все здесь есть. Ну классно, вот реально. Все, что захотел. Вот вам автобусная остановка, и шиномонтаж, и мойка и всевозможные кафешки, аптеки-маптеки, очень хорошая кофейня. Частенько туда захожу попить кофе, особенно когда вот тут оставлю машину на мойке. В общем, стоимость данной квартиры 19,5 миллионов. Чтобы вы понимали, ну, например, если сравнить Альпийский квартал, там ценник начинается от 360 и уже до 400 тысяч за квадратный метр, соответственно, без отделки. А здесь, смотрите, готовая, с ремонтом, с видом на море. В общем, не тормозите, звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. С моей старания поставьте лайк, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. В инстаграм, там тоже очень много предложений, классно. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.